Так, вот и приплыла новая снайперская винтовка АМР Райтек. На нее даже мифик разработчики выпустили. По логике вещей, она, наверное, сейчас сорвет и мечет. В этом киноматериале мы докопаемся до сути и выясним, зачем и главное, как правильно играть с Райтеком. Поэтому, здорово, мужские мужчины! Сегодня придется проделать большую работу, господа, но сильно загружать вас таблицами с уроном я не буду, наверное. Проверим все боезапасы, узнаем про их особенности и перки, с которыми лучше всего играть. Ну и как обычно, рекомендации со сборкой вам дропну. Только перед этим залетим к брата-братишке Даймону, который вытягивает из пушек максимальный потенциал. Он оживляет волыны, которые, казалось бы, находятся уже на самом днище колдушки, но только не у Даймона. Мужик сейчас плотно работает над следующим киноматериалом и скажу по секрету, там будет конкурс с ништяку подгонами И пока на канале не один миллиард подписчиков, поучаствовать по-любому нужно. Так что, мужики, после просмотра киноленты делаем let's go по ссылочке в описании. Хоть я и люблю играть со снайперскими винтовками, жаль, конечно, что не так хорошо, я ни при каких обстоятельствах не буду крутить мифическую рулетку. Огненский, огненский, у тебя, кажется, молоко убежало. Ой-ой, сейчас пойду гляну. Здорово, чуваки. Пока крет ушел, я сейчас по выруму распотрошу его сбережения. Вы можете за него не переживать, его разработчики стали поддерживать. Так что сипишки не проблема. Чувак, ты чего творишь-то? Сначала надо было глянуть, что за оружие-то. Может, оно хреновое? А давай еще по приколу мифик полностью прокачаю. Зачем? Ну, как бы контент. Ну ладно, но в конце я все равно свое мнение скажу по этому поводу. Договорились. Итак, господа, пока просаживают мои сипишки, давайте разберем три боезапаса данного агрегата. Мы имеем обычный снайперский боезапас термитный и взрывной. Когда я узнал, что там есть разрывные патроны, я подумал, что это новая NA-45, но бог миловал и все намного приятнее. Такого эффекта как у пушки-говнюшки не будет, можно выдохнуть. К слову, сейчас инфа будет полезна еще и людям, которые зависают в королевской битве. Если кто-то не знал, какой боезапас брать на райтек для КБ, то сейчас все чекнем. До сетевой игры, естественно, тоже. Эта снайперская винтовка необычна тем, что у нее урон сохраняется до 51 метра и только потом немного проседает. Рассмотрим классический боезапас на дистанции от 0 до 51 метра. И внимание! С 51 метра урон начинает просаживаться и уже показатели становятся вот такими. Для сетевой игры значения урона очень даже неплохие. Но что нам предложат термитные и взрывные боезапасы? Важная пометочка, мужики, на полигоне у этих боезапасов можно проверить только непосредственно урон от пули. Дополнительные эффекты урона термита и взрыва я чекал в кастом. Так вот, дистанция изменения урона здесь точно такая же, как и у классического боезапаса. Давайте сразу вам в сравнении покажу движ. Синий это термитный магазин, а красный взрывной. На дистанции от 0 до 51 метра в ноги 60 на 80 будет, в живот 90 на 160, в грудь 111 на 160, в руки 141 на 160 и в голову 315 на 200. Значение в голову, запомните, мужик. И, собственно говоря, посмотрите на значение урона, которое начинается от 51 метра. А давайте для полноты картины еще и классический боезапас поставим, чтобы мы смогли все проанализировать. Вроде как по показателям самый бодрый боезапас это магазин с разрывными патронами, но самый бешеный урон по черепушке будет у термитного, к тому же этот урон без эффекта термита, вот этого горения. Давайте теперь чекнем ваншот взрывных и термитных боезапасов. Чтобы поберечь ваше время, сразу скажу, что благодаря эффектам противники будут откисать даже при попадании в ноги. Что взрывные, что термитные боезапасы еще наносят примерно где-то 35-40 дамага. Причем урон этих эффектов одинаковый. Разница только в пробивной составляющей пули. Для королевской битвы я рекомендовал бы вам, мужики, брать термитный боезапас, так как у него очень большой дамаг в голову. 315 очей плюс 35-40 дамага от самого термита. Получается, это 100% ног в башню. Взрывные тоже хороши, но в КБ они мне как-то не зашли. А теперь давайте поговорим о новой снайперской винтовке в целом и о том, что нужно знать. Если вы захотите поставить перк подрывник, чтобы бафнуть урон, от взрывчатки, то у вас это не выйдет, так как этот боезапас не похож на боезапас НА-45. У него другой принцип действия, больше классический. Соответственно, если вы возьмете магазин со взрывчаткой, то вражеские активные защиты не будут вам мешать. Единственное, что немножко может вас огорчить, это вражеский перк саперный жилет. Но есть одно но. Если у противника будет саперный жилет, а у вас будет райтек с термитом или взрывчаткой, то при попадании от пояса до головы вы 100% убиваете чувака, так как саперному жилету не хватает сопротивления, да и урон от самой пули очень хороший в райтеке. Теперь я бы хотел сказать, что меня огорчило в этой новой снайперской винтовке. Я понимаю, что это тяжелая снайпа, с ней как сайгак не попрыгаешь, но это же шутер мобильный, тут в принципе все гиперболизировано. Как мне кажется, разрабы не доделали скоростушку этой снайпе. Мне очень не понравился старт боезапас. А мы помним, что снайпа не поворотливый, АДС тоже не очень приятный. Райтек вынуждает нас играть преимущественно на дистанции с оупензумом. И это еще цветочки, господа. Самое грустное это штрафы у термитного и взрывного боезапаса. Урезается АДС, спринтаут, интервалы выстрелов и ухудшается пробивная способность. Для сетевой игры это ужасные негативы, которые никак нельзя более-менее выровнять сборку. Окей, okay, подумал, я, кстати, вот насчет королевской битвы. Из-за урезания темпа стрельбы тоже ничего хорошего вам не светит. Из-за такого медленного темпа в королевской битве вы не успеете огорчить противника, если, конечно, он не полный баклажан. И спрашивается, на кой хрен тогда нужны эти разновидности боеприпасов, которые, по сути, малоэффективны. Спору нет, они мощные, но целесообразность их использования остается под вопросом в КБ вместо Райтека Арктику взять из комплекта, пользы гораздо будет больше. Теперь давайте поговорим о геймплее и о сборке. Но перед началом небольшое объявление. Спасибо мужичкам, которые меня поддерживают спонсоркой на Ютубе. Если вы тусуетесь в моем дискорд сервере, который есть по ссылке в описании, и у вас там нет роли спонсор, то зайдите в раздел роли инфа и чекните как настроить ее отображение. Мы недавно с админом все там поднастроили и сейчас там пушка-пушечная происходит. К слову, в приватке не забывайте интересующие вопросы мне задавать. Всех жду, спасибо. Так вот, геймплей мужики. Для себя я решил, что в сетевой игре термитные и взрывные боезапасы это полная печаль из-за вышеперечисленных штрафов. Райтек становится мега деревянным и медленным. С данными магазинами я попрощался. На этом проблемы не закончились, оставался открытым вопрос на тему боезапаса. Сначала я играл с перком стервятник и вроде все было неплохо, но по факту это тоже грустная затея. Я играл преимущественно на дистанции и по истечению боезапаса мне приходилось бежать лутать опасную зону, из которой в 99% случаев я не возвращался. В итоге этот перк я тоже откинул в сторону и заменил его перком Кураж, чтобы делать грязную грязь. Пробовал также играть с трехкратным прицелом, вроде бы неплохо, но что то все равно не то. Остановился на дефолтном зуме каждой катке с райтеком меня постоянно выручал коротышка. Без него мой КД был бы на очень хреновом уровне. Все-таки для клоуз-файтов это сильное второстепенное оружие. Ну и собственно сборку ловите на это полено, господа. Ничего сверхъестественного в этой сборочке нет, разве что перк полный боезапас, остальное все на скорость прицеливания. Еще чуть не забыл сказать, у райтека ужаснейшая скорость перезарядки. Где-то на 3 секунды да вы просто выпадаете из боя. Можно, конечно, взять перк ловкость рук, но лично я перк на боезапас повесил, так как три магазина по 5 патриков в дефолте меня вообще не устраивают. Райтек далеко не лучшая снайпа в игре, я бы даже дал ей определение мощное, но глупая. Подойдет она тоже не всем, так как с поленом тяжелым бегать, тот еще гемор. Из полуавтоматических снайперок я бы выбрал лучше Арктику. Она и с трехкратным прицелом, и с дефолтным, куда лучше себя ведет в сетевой игре, чем Райтек. Да и в КБ, к слову, тоже. Скорее всего, Райтеку улучшат улучшит подвижность и АДС, ибо если это разработчики не сделают, то он будет пылиться как EBR или XPR в арсенальчике. Вот, казалось бы, добавили в новую снайперскую винтовку с крутыми модулями и механиками. Так зачем ее на старте хоронить-то? А, сори, мужики, я же забыл, что мы играем в колов пистолет, пулемет мобайл. Все, тогда вопрос вообще не имею. Короче, сейчас райтек больше тянет на какую-то проходную снайперскую винтовку. Использование эксклюзивных боезапасов стоит под очень большим вопросом, да и вообще использование райтеков в королевской и сетевой битве тоже. Хотя с ботами потянет, но на легах лица вам разорвут. Надеюсь, ей чуть-чуть поднимут скорость, а если нет, то и хрен с ней. К слову, мужик, а ты нашел применение новой снайперской винтовки? Обязательно об этом расскажи в комментариях, да и кулаки шибани, чтобы ассист засчитала. Но я, пожалуй, пойду пообщаюсь с Баблишкиным, жму руку, с тобой был Эгненский.